Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем объекте, который называется «До утепления мансардной крыши». Одну серию я уже по этому объекту выпускал. Кто не смотрел, ссылка будет в описании. Сегодня будет вторая серия. Хочу сделать обзор этого объекта и показать вам несколько узлов. В частности, узел номер один – это приклейка по резолюционной пленке к стене и сложное место – обклейка вот таких вот ригелей. По поводу обзора, значит, здесь мы делали подстропильное утепление. То есть здесь между стропилами утеплитель был. Вот стропила 200 миллиметров, и заказчик захотел еще дополнительно сделать до утепления крыши. Доверил эту работу нам. Здесь в общей сложности 300 миллиметров утепления, соответственно, подстропильного утепления 100 миллиметров. Так как крыша сложная, есть вот такие вот сложные участки, в частности, вот такие ендовы. Сейчас это выглядит вот так вот. Сделаем вставку, как это выглядело раньше, чтобы у вас было понимание. Сейчас это выглядит вот так вот. Здесь идет подстропильное, подстропильное утепление, значит идет перпендикулярно. Стропилом шел, шел горизонтально брусок 50 на 50, мы 50 миллиметров добавили утепление. Потом вот так вот идет обрешетка, мы добавили еще 50 миллиметров утепления, то есть у нас получается 100. Дальше у нас идет немецкая паразолюционная пленка Delta David GP, вот такая вот желтая она. На эту паразолюционную пленку приклеивается вот такой вот уплотнитель. Уплотнитель перекрывает все скобы. Видите, ничего не видно у нас. У нас такая получается полностью герметичная конструкция. И в тех местах, где мы прикручиваем нашу, нашу сухую строганную доску, вот закручивается саморез, и вот этот уплотнитель герметичный его обжимает. То есть у нас получается такая максимально воздухоизоляционная конструкция. Все стыки по пленки пленки проклеиваются. То есть это очень важно. И у нас сейчас задача а, пройти пройтись специальным праймером. Немецкий проклимовский праймер мы используем для того, чтобы создать очень хорошую адгезию. В дальнейшем я вам покажу. То есть у нас адгезия будет обеспыленная и она будет липка. И использовать проклимовскую ленту для того, чтобы качественно приклеить вот эту пароизоляционную пленку. Она очень круто приклеится, я вам потом покажу. И на эту ленту можно будет потом в дальнейшем вносить какую-то шпаклевку там или штукатурку. То есть очень удобная вещь. И будет понятно, как проклеено. То есть визуально это все будет видно. И в дальнейшем уже у отделочников, которые будут проходить со финишным каким-то слоем, не будет вопросом, как делать замыкание вот в этом месте. Есть еще сложное место. Это вот это вот. Вот эта вот балка, ну, с точки зрения приклеивания по резолюционной пленке, здесь вот нужно будет оторвать э, вот этот рублерод, который торчит, его обрежут, и будут э, флекс бандом, лентой такой специальной, обклеивать вот это вот место, вот эту LVL-балку. Здесь вот, я думаю, что снизу здесь вот мы пройдемся лентой, черный, а вот эти места, которые у нас, у нас идет, соединение двух вот этих ЛВЛ брусьев, да, ЛВЛ балков, будет проходиться герметиком. Кто подписан, кто подписан на мой телеграм-канал, вот, будет смотреть, как эти узлы мы будем в дальнейшем делать. Я буду выкладывать фотоотчет после того, как уже полностью все работы будут выполнены. Так что, обязательно смотрите те кто на телеграм не подписан обязательно подписывайтесь потому что мы его сейчас максимально будем продвигать там уже 13 тысяч подписчиков вот так что обязательно подпишитесь здесь вот у нас вот так это все сделано И еще один нюанс по поводу вот этой крыши по поводу утепления здесь вот стена была то есть она была выше поднята. То есть заказчик привел специально обученных людей, которые обрезали вот эту вот стену, стена из газобетона. Вот. И мы пароизоляционную пленку, видите, проводим выше стены. То есть у нас это ну, очень хорошо так делать, потому что меньше всяких сложных каких-то приклеек. Получается более такой герметичный контур. Тут темно, но я думаю, все равно вам видно. Видите, у нас параэзолюционная пленка доходит дальше. Здесь она упирается в балку. В LVL, да, и здесь вот тоже все это будет проклеиваться флексбандом. По поводу мансардных окон, еще есть момент. Здесь вот у нас паразитационная пленка замыкается у нас фартуком с окладом, э, с окладом от мансардных окон вилюкс. Здесь мансардные окна вилюкс. Вот этот откос у нас сделан э, вертикально, верхний откос у нас сделан горизонтально, то есть... Вот так это все смотрится очень аккуратно, все это приклеено и видите по разрешенный контур заходит туда вот специальный паз, замыкается по периметру мансардного окна, здесь вот все нужно будет приклеивать, вот так это все смотрится. мы сделали для того, чтобы приклеить пароизоляционную пленку. Мы взяли специальную немецкую вот такую вот грунтовку, праймер. Праймер, в переводе с английского, это грунтовка проклимовская. Вот у нее какое преимущество? Помимо того, что у нас обеспыливается поверхность, она еще становится липкая. И вот эта вот лента, да, она сама по себе очень круто приклеивается. Она еще лучше приклеивается к вот этой липкой части. Вот ее оторвать там, ну вот, реально там, вот она уже все. Вот тянется. То есть это как бы на свежую, да, сейчас, когда нормально она уже высохнет, уже вот эту вот ленту уже точно не оторвать. Видите, как это ну, смотрится надежно. И самое главное, что потом, когда будет делаться отделочная работа, штукатурщиком спокойно можно будет вот на эту часть наносить штукатурку или шпаклевку. Очень удобно, очень продуманная такая лента. Вот у нас грубо законченный вариант будет выглядеть вот так вот. Дальше мы берем вот такую вот ленту. Лента называется Flex Band. У нее вот такая вот ширина 10 сантиметров. И здесь вот если посмотреть, идет вот такая вот полосочка. То есть эта лента... И вот эта лента, защитная. Защитная лента здесь, защитная лента здесь. Сейчас я вам покажу, как это все работает. То есть мы сперва ну, отрезаем необходимый нам участок. Сейчас мы будем делать, обгибать вот эти вот две балки. Покажу вам, как это с помощью этой ленты можно сделать круто. То есть сперва вот эту часть ленты убираем. Потом, ну, приклеиваем ее, соответственно... Либо к пленке, либо к дереву, в зависимости от места, где как удобно. Да? А потом вот эту и делаем то же самое. Либо к дереву, либо к пленке. Урал, покажи на камеру. Вот так вот снимается. Поближе, да, мне вот эту вот ленточку. Вот видите, она такая очень липкая получается. А с обратной стороны у нее такая как бы тряпочная такая структура. Давай приклеиваем. Вот такой вот небольшой видеоролик получился с небольшими сложностями, заморочками, но в конечном результате мы добились того, чего хотели. наши лента приклеиваются хорошо после того, как мы их отшлифовали. И теперь наша конструкция будет максимально герметичный и воздуха непроницаемая. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А так самое главное, берегите себя, не болейте. Все, всем пока.